друзья давайте попробуем этих уток славных покормить все-таки с руки ну-ка давай опа есть Ну-ка, у этого хватит наглости, нет? Главное, чтобы не цапнул. Главное, чтобы палец не отхватил. Так вот, друзья. Смотрите. Оп. Оп. Ну что ты, друг? С Новым годом тебя!